Всем привет, с вами Валерий Сикира, и в этом видео я хотел поделиться с вами и рассказать вам о том, что вы можете принять участие в нашей партнерской программе. То есть вы можете зарабатывать до 50 рублей, то есть наши партнеры зарабатывают, рассказывая о том о продукте, который вы только что смотрели, о запуске интернет-магазина. Знакомым друзьям, если вам действительно эта информация нравится, вы можете просто кому-то порекомендовать этот курс и получить до 50% комиссионных. Да, вы не ослышали, что 50%. Это достаточно неплохо. Наши некоторые партнеры зарабатывают кто-то 10, 20, 30, 50 тысяч рублей только на нашей партнерской программе. Для этого вам нужно в письме, в котором вы перешли на это видео, найти ссылку и зарегистрироваться в нашей партнерской программе и найти рекламные материалы. В рекламных материалах вы найдете ссылки на наши бесплатные мероприятия, наши платные тренинги, и всю информацию для того, чтобы продвигать нашу, наш продукт, для того, чтобы рассказывать друзьям или знакомым о нашем продукте. Вот. Поэтому, ребята, регистрируйтесь, регистрируйтесь в нашу партнерскую программу, станьте нашим партнером, мы будем рады с вами работать, мы проводим также тренинги для наших партнеров, полезные материалы, поэтому регистрируйтесь, становитесь партнером и начинайте зарабатывать вместе с нами. Всем счастливо, до связи, с вами был Валерий Секиров, пока.